Всем привет, с вами Лев, и еще прошло два месяца с момента последнего выхода ролика, да, если вы посмотрите мой последний ролик, то я там буду говорить ровно то же самое, то что я два месяца ролики не записывал, какой-то ужас, кошмар там, я не знаю, как так вообще можно, а я снова это делаю, вообще, я, конечно, красавчик просто, да, но на самом деле нет. На самом деле это все плохо, потому что, ну, я, ну сколько уже можно, действительно. Потому что я вообще так не планировал то, что я буду так редко записывать. Это случайно произошло, я не специально, да. На самом деле причина здесь есть, да. Давайте будем начинать, я сначала правила прочитаю. Так, интерфейс 2, прайсовка 8, 12 чанков. поисовка у меня будет меньше, потому что у меня шейдеры красивые. И будет лагать, поэтому я не хочу. Симуляцию 12 нету смысла, я думаю, ставить. На карте 3 уровня, они имеют разную сложность э в принципе, удачи прохождения. Окей, окей. Если что, карта, парку карта будет достаточно маленькой. Тут все, по-моему, три уровня. Поэтому, как бы, я... Это просто будет короткий ролик, в котором я хочу немножечко поговорить и рассказать о будущих планах, да. Так, здесь можно прыгать по кактусам, и вроде как можно здесь еще что-то найти. Вот, смотрите, вода. Так, короче, я начинаю вам рассказывать. Сейчас, вот, бочка, если что. Это у нас пасхалка. Короче, можно находить разные пасхалки. Это единственная пасхалка, которую я знаю. Дальше, Дальше я без понятия, где там что находить. Так, давайте я вам расскажу вообще, что в принципе произошло. Я уезжал в Россию, именно из-за этой причины я ничего не мог записывать, потому что у меня есть слабый ноутбук, на котором я даже ничего бы записать и не смог, поэтому ну там я просто не мог ничего записать. Другое дело то, что я бы мог бы записать заранее, но проблема в том, что по некоторым причинам я просто на самом деле не знал то, что я в Россию поеду. То есть, я думал то, что я сейчас, ну, типа, просто остаюсь жить в Израиле, да, если что, я живу в Израиле, если вы не знали, да, э, и все будет отлично, но в один не, не, просто неожиданный момент оказывается то, что ну, нужно ехать в Россию, да, по предвиденным обстоятельствам, да. Ну, короче, это и есть, в принципе, основная причина, по которой я и не записывал так долго ролики, да, конечно, я уезжал где-то на месяц, а месяц я не записывал, но там еще стрим был, но, короче, ладно, да, короче, ладно, я не помню уже, какие у меня там причины были, наверное, просто лень было, ладно. Да, ну, скорее всего, так и было, да На самом деле, у меня есть, как бы, и дела Которые нужно тоже делать Это, ну, помимо, ну, всякие уроки То есть, я думаю, вы сами прекрасно понимаете То, что все равно нужно что-то делать Я не могу просто сидеть и записывать ролики Поэтому, к сожалению Так, не так все просто, да Но сейчас, конечно, мне уже хочется Действительно, ну, прям Взять себя в руки и начать хотя бы Так, я не могу сюда пройти Просто взять себя в руки и действительно начать проходить Все как надо, да Так, Алякс кстати, хочу проверить. Сейчас тут везде вот эти нычки. Может быть, я что-нибудь действительно найду. Да, и потом мы пойдем дальше. Не может же здесь быть такого, что здесь ничего нету? Или... Или... Или правда ничего нету? Подождите! А -а -а! Да ладно! Вау! Так, пасхалка номер два. Так, видимо, здесь я ничего больше не найду. Блин, ну там, короче, было видно то, что ты получишь... Там, по-моему, бронза была, типа, и... Эти самые, короче, бронза, э, железо и э, аметист, да И сейчас я нашел вторую паска, пасхалку, да И получается то, что у меня же карта заканчивается я не успел еще ничего рассказать В любом случае, в любом случае вы видите то, что это такой прям спонтанный ролик я тут просто говорю, что вот приходит в голову, да у меня все ролики такие, но не об этом, не об этом сейчас, да. Я просто обычно все равно как-то готовлюсь, как-то, не знаю, со второго-третьего дубля как-то что-то там, хотя бы в начале что-то сказать, а сегодня как попало. В любом случае, что бы мне бы хотелось бы еще добавить. Наверное, все-таки надо бы сказать о том, что будет сейчас с каналом уже наконец-таки уже действительно, ну что будет, ты собираешься что-то снимать или так и будет, все очень-очень редко и так далее. Я решил, то что надо уже действительно на, ну действительно садиться и хотя бы как-то активничать, что-то снимать. Сейчас я естественно не знаю особо, что мне записывать. У меня появилась кое-какая идея, что я запишу скорее всего после этого ролика, но это будет не менее игра какая-то. Я думаю, то, что сейчас будут выходить ролики по поводу карт каких-то. Ну, в принципе, как и было. техно наконец-то я начну выпускать достаточно часто. Ну, относительно, конечно, часто. Ну кто знает, кто знает. Может быть, будет часто. Действительно, я буду там, не знаю, хотя бы раз в месяц что-то выкладывать. Потому что выходило всего 8 серий техно -хардкора. Это очень-очень мало. Причем то, что... Прошло уже, по-моему, полтора года с начала летсплея, а вышло всего 8 серий. Вы понимаете, какая у меня продуктивность, конечно. Очень крутая продуктивность, да. Так, я уже буду, наконец-то, прыгать или нет? Так, давай-давай-давай. Опа. Короче, надо снизу прыгать. С этой фигни, вот с этой. Не вот с этого блока, потому что плохо получается. Так, и я прыгаю. Давайте. Опа. Опа. Так, ну что... Ну что, ну что, ну что, давайте допройдем да, этот паркурчик. Так, а что надо делать? Наверное, по кактусам, именно по кактусам, да? Так, подождите, надо, во-первых, посмотреть, может быть, я пасхалку какую-нибудь найду. Не понял, а почему здесь нету? Там две бочки, да? Там две бочки. Там три бочки, стоп, стоп, стоп, стоп. Есть, пасхалка номер три. Низья я сюда пошел, низья я сюда пошел, поэтому у меня все достаточно прикольно. У меня три пасхалки, я все нашел. Единственное то, что первую пасхалку я знал где, потому что я чуть-чуть начинал э, это самое, чуть-чуть пробовал вообще карту, чуть-чуть там паркурил в первом уровне, ну как бы больше ничего, да, сейчас я нашел все с первого раза. Ну что ж, давай, опа, блин, как прыгать-то я не умею, а, наверное, отсюда надо, да блин, давай сюда, так, так, так, опа, давай, блин, ладно, почти получилось. Почти получилось. Почти получилось Что еще бы мне сказать Наверное, реально сейчас я буду хотя бы раз в недельку Пытаться что-то выкладывать Даже, может быть, не супер какие-то ролики Но хотя бы что-то Да, потом я буду уже как-то потихоньку Наверное, получше видео записывать Я в том плане то, что видео буду сейчас, наверное, покороче Немножко А может быть даже в раза так в два То есть не 30 минутные ролики А, ну вот, не знаю, 15 минутные Так, наверное, все-таки сюда надо прыгать Так, давай сюда так, опа. Так, и что? А, надо вниз, наверное. Так, и это, наверное, конец. Да. Что? Спасибо за прохождение. Знаю, карта получилась короткая, но обязательно будут еще карты по паркурам. Нашли ли вы все пасхалки? Оцените карту на сайте. Я этого делать не буду. но как бы, нашел я все пасхалки. Пасхалка номер один, пасхалка номер два и пасхалка номер три. Четко. Красиво и четко. Карта получилась, конечно, короткая, но я думаю, то, что это не беда, потому что это будет такой стартовый ролик, я очень надеюсь, то, что я не пропаду сейчас на большие сроки. Я сейчас уже думаю, то, что я точно никуда не пропаду. Э, Насчет, кстати, давайте стримов сразу скажу. Стримов пока не будет. Стримов пока не будет. Я хочу уже решить, наконец-то, проблему с интернетом нормально. Уже действительно хороший интернет, чтобы у меня был. И только тогда я буду стримить. А пока что будут только ролики. Я думаю, что то что это неплохо. Потому что сейчас я буду снимать зато ролики. Это, как бы, намного сложнее, чем стримить. Я думаю, вы это и так понимаете. Вы, кстати, думаю, заметили то, что в этом году я стримил много. Это было как замена на обычные ролики получаем получилось так да получилось так в любом случае было круто и на стримах просто э, проблема в том то что действительно очень сильно лагало и вот мне не хочется больше так стримить кстати вот на удивление тех находков когда я стримил там как бы у меня все более-менее было то есть да не супер но как бы там намного меньше лагало. всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, да, оцените видео, все, я возвращаюсь, действительно, да, буду что-то снимать потихоньку, может быть, какие-то карты, ну, карты в любом случае будут, просто, может быть, не такие длинные, потому что была карта по парку, которую я начал в прошлом еще году, и решил ее уже не заканчивать, потому что, ну, тоже я очень долго не снимал ее, и просто... Можно сказать, заброшено. Все теперь, да, с тем прохождением, я думаю, вы ее помните, да, сейчас увидите, в принципе, на экране, да, что это за прохождение. Ну, а так, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Еще раз расскажу. Надеюсь, что такого больше не будет. Пока-пока.